приветствую всех к сожалению выход уроков по созданию игр затруднен в связи с определенными обстоятельствами о которых вы можете прочитать во вкладке сообщества но я пока не намерен бросать канал поэтому я подготовил для вас несколько видео в которых я хотел бы поделиться своим видением о том с чего начать разработку игр как выбрать жанр тему где брать идеи и так далее в этом видео я расскажу, как сформировать идею игры, ведь все начинается именно с нее. Создание компьютерной игры — это увлекательный процесс, но нахождение идеи может быть трудной задачей. В этом блоге я расскажу о нескольких способах, как придумать идею для игры. 1. Искать вдохновение в своей повседневной жизни. Осмотритесь вокруг, что вас окружает. Есть ли какие-то интересные моменты или идеи, которые могут быть использованы в игре? Например, вы можете создать игру на основе своего любимого изображения или фильма. 2. Играть в другие игры. Игры, которые вам нравятся, могут послужить вдохновением для создания своей собственной игры. Примечайте, какие элементы вам понравились в игре, и посмотрите, как эти элементы могут быть использованы в вашей игре 3 спрашивать у друзей и семьи ваша семья и друзья могут быть полезными советчиками в поиске идей для игры попросите их поделиться своими мыслями о том какую игру они бы хотели сыграть 4 чтение книг и просмотр фильмов чтение книг и просмотр фильмов могут быть полезным для того чтобы расширить свой кругозор и получить новые идеи для игр вы можете создать игру основанную на своей любимой книге или фильме 5 играть с друзьями и создавать новые игры играя в игры с друзьями вы можете обнаружить новые идеи для создания своей собственной игры вы можете проводить игры где каждый человек придумает новый элемент игры и затем сочетается чтобы создать новую игру в итоге, для того, чтобы придумать идею для компьютерной игры, вам нужно быть креативным, находчивым и всегда открытым для новых идей. Не бойтесь экспериментировать и делиться своими мыслями, и вы обязательно сможете создать увлекательную игру. Всем спасибо за просмотр и отдельное спасибо тем людям, которые решили поддержать канал финансово.